Да, грохочет стройка. О! Дед, а кто это? Это Валер, помощник у меня работал. Сейчас уже бригадир. Максим Петрович, сколько лет? Ну, как дела? Стройка идет, работаете, значит, хорошо. Ну, мы всегда идем по графике. Неправильно. Сейчас вы для нас поработаете, а потом. Ванька для вас. Работающие граждане обеспечивают прирост пенсии сегодня. Завтра взносы в пенсионный фонд будут делать наши дети и внуки, обеспечивая благополучие старшего поколения. Пенсионный фонд России.